У нас все встречают, смотрите, как едут, едем мы. Все хозяйство, все к нам. Гуси наверху, на самом пьедестале. Все, Манечка, ты ко мне пришла, ты водичку хочешь, да? Андрей смеется, смотри. Все встречают, все малыши наши, кокошки, кодочки. Да подожди ты, да господи, да подожди Опять бороду нацепил Смотри, как яблоки-то с ума сходят, любят. Пить хочет Это У меня дрессированный На-на, яблочко ты Не ловит сама Яблоки вкусные, сладкие сегодня мы собрали. Крутят, крутят яблоко, я не могу. Так. Да, все здесь, да, все здесь. А где белое ведро-то? Для А, ты забыл. Сейчас да, принесу, принесу, малышка, принесу. Да, Бяшу накормили. Ч там, Чё там, там домик для курочек. Потом днем вам покажу, друзья, какой Андрей сел. Зеркало даже есть. Девочки, выходим. Все, пошлите вас накормлю. Пойдем, пойдем. Вася, Боня. Боня, Боня, бьемся. ну ну и что? Ну что, давай суд принесла вам. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, давай, давай, давай, давай. Ай, подожди, подожди. Вася. Ой, вы что такие голодные ай? Надо просто по сути положим. Когда, когда там стоит. Ладно. Ага. На-на-на-на-на-на. Боня, Боня, Боня. Первое, второе. Ну, хватит греметь, а. Давай. Вот бульончик. И вот каша вам. Слушайте, На здоровье. Так, друзья, вы видели, сегодня заморозки были. Я захожу. Я еще сегодня здесь не была. И что мы видим? Мы видим, все хорошо. Мы видим, у нас перчики растут. Котишки поломали у меня. Мои хорошие здесь детки. Вот мой любимчик, которого я хочу унести на днях. Пересадить. И, слава Богу, стоит. Все хорошо. Огурчики, растут, растут. Да, друзья, яблоки, которые мы собрали с утра, оказались очень сочные, прям вообще, и очень-очень сладкие. Я сама даже кушала. Обычно я яблоки не ем, магазины тем более. А вот эти поела. Там огурцы есть? Перец нормально все стоит. <соединяя> Боня, голос. Боня. Фас. Все за мной бегает. Хозяйка я, хозяйка, хозяйки рядом, рядом ко мне. <соединяя> я Андрею говорю, надо Бонечки унести покушать. Она у тебя и так говорит, как шарик. Ой, нормально здесь все. Нормально. Вот этот перец надо пересадить тоже домой вместе. Ладно, сегодня будем. Сегодня устали из вот картошки. Все нормально стоит. все, друзья, мы сегодня наработались, пойдем поедем отдыхать теперь домой, все, устали. Это Андрей, твой сортит это полный ведь? А что он на моих суккулентах делал здесь лежа? А? А? На моих суккулентах? Я тебе дам! Нельзя, нельзя, ты красота. Ну что, давайте с Богом остаемся. Бонечка, Боня, ну-ка, голос-то дай. Голос дай. Скажи всем пока-пока. Давай. Ой, лизнула, что ли, камера. Боння, скажи всем пока. Всем пока, скажу, Вот так. Давай лапкой даро. Давай, давай, давай. Давай, давай. Алиап, к ноге? Фас. Голос. Ничего не... Вот, молодец, давай. Круг, круг. пуза то Толкаешь, он катается сам. Сама катается, видишь? Все, шарик. Ш... Не Боня, да, шарик. Боня, к ноге. Боня, к ноге. Боня, к ноге. Он не понимаю, ее учить надо. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Вот так, молодец. Вот лапку даем. мы. Вторую не надо, одну просила. Дай лапу. Вот, молодец. Давай лапу, лапу дай. Дай лапу. Боня, лапу дай. Лапу дай. Вот, молодец. Все, на этой прекрасной ноте мы попрощаемся с вами, друзья. Всем пока-пока, скажи. Всем пока-пока. Подписываемся на наш канал и ставим лайки. Все съел? Молодец. Пускай я Вася. А ты что-то исхудала у нас. Ладно, все, пошли. Ты играть хочешь, я знаю.